Всем привет, я Аня, я новый начинающий видеоблогер, И сегодня я буду снимать свое первое видео Это совсем очень круто Меня слышат люди на улице Не знаю, видите вы или нет Наверное, нет Мам не вернул Моя камера не может просто посмотреть это все Но вы должны убить Улицу И поэтому я Проведу вас знаете на что? На улицу! Итак, я открываю балкон И мы входим И видим Улица! Улица Везде улица, это мой балкон вели. Я показала вам свою улицу Дальше пошли путешествовать По моему дому! Это я пришла. Малычка есть выходила. Нет. Это моя села, Катя! Все чуть-чуть убот, но ничего страшного. В этом все видеоблогеры заключаются. Потому что мы меня показывали. Итак, это совсем уже не beautiful. Это уже называется идиотство. Вот. Как я уже сказала, я начинаю все видеоблогеры, я хочу хоть чуть-чуть прославиться на Ютубе. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пока!